Коррекция слабых степеней близорукости методом СМАЙЛ возможно. К нам приходят пациенты с близорукостью и минус 0,75, и минус 1, и минус 1,5, и, и они получают феноменальные результаты. То есть точность этой коррекции очень высокая. Возможно, все зависит и от возможностей лазера нашего, в том числе нам достался чудесный лазер.